Алло, алло, алло. Юля, ты тут? Звук есть? Нормальный? Юль Плеханова, я вижу, ты тут. О, отлично, спасибо. Угу. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно? Как меня видно? Ау, люди! Слышно нормально, да? А, ну, отличненько. Ну что ж, коллеги, я бы вас попросила записать. Если я начну писать, то меня будет выбивать из интернета. Поставьте на запись. Вебинарная комната, возможно, запишет, ну для подстраховочки, чтобы у нас было. Угу. Так, Катя, тебе слышно тоже, да? Ну, отлично. Ну что ж, сегодня наша с вами тема, э, вернее как, давайте представимся. Меня зовут Лотникова Лёля. Я один из руководителей интернет-проекта «Корпорация ЗОС», и мы сегодня с вами поговорим о возражениях. О возражениях, которые боятся люди, или возражения, которые, наоборот, любят и перенимают это люди. Но возражения, они есть возражения. И давайте с вами подумаем о том, когда мы работаем, для нас очень серьезно и как бы некомфортно относимся мы к этому к этому вот такому моменту к возражениям причем в первую очередь это останавливает любого новичка и даже уже более-менее человека который разобрался в бизнесе он тоже начинает сомневаться или задавать какие-то вопросы по возражениям и не может с ними побороться и давайте сегодня начнем тему с того что первый вопрос вы сами возражаете когда-нибудь вот напишите в чате а я буду пока продолжать. Сами мы когда-нибудь возражаем? Есть у вас такой момент, что вы по жизни возражаете на определенном этапе? Конечно, возражаем. Вот, например, мы с вами в магазине. Выбираем, допустим, обувь или платье. Много мы возражений применяем своих, не замечая того, что мы делаем возражение так, что продавец начинает нам рассказывать, открывать истину, говорить нам, почему именно эту вещь мы должны приобрести, в чем ее преимущество, что мы от этого получим, удовольствие или просто покрасуемся, да? Но ну, то бишь, она старается так, чтобы нам эта вещь понравилась и мы ее приобрели. Далее. Как только продавец всякими аргументами и ответом, ответами на возражения вам, значит, показал, что действительно вам необходимо купить эту вещь, вы совершаете сделку. Это называется, продавец поработал с возражениями и совершил сделку для товарооборота. При этом все к этому относятся совершенно спокойно. Далее. Возражений по жизни очень много. Например, навязчивое мнение от других. Мы принимаем либо с возражениями, либо принимаем их и начинаем рассматривать эту тему. Действительно ли вредит это пиво? Вот если согласно этого баннера. Действительно ли оно так вредно? А я считаю, что это необходимо и каждый по-своему начинает Значит, воспринимать то возражение, которое нам навязчиво везде баннеры или рекламу какую-то дают, мы начинаем сами с собой работать с возражением. Либо мы себя убеждаем, это нам удобно и легко, и не задумываясь, либо наоборот, мы на них повозмущались, будешь тут мне показывать или рассказывать собственное мнение, сама знаю, пойду. И спокойно буду пользоваться да, или употреблять это пиво. То бишь, здесь опять мы сталкиваемся с возражениями, которые мы с вами решаем не конкретно, допустим, с продавцом или с каким-то человеком отдельно, но мы спокойно решаем, вернее, возражаем или решаем положительно или отрицательно на те возражения, которые нам дает определенный банок. Каждый баннер или каждая информация навсегда нам дает тему для возражений. И далее. Мы также от, применяем различные возражения, отстаивая свое собственное превосходство. С какой бы стороны мы начин, не начинали подходить к возражениям, везде они должны применяться, раскрываться и находить какую-то общую ту сторону, которую вам необходимо. То есть то, что человек захотел в данный момент, то и принял. Захотел принимать отрицательные какие-то действия, он примет отрицательные. Но если вы хотите его переубедить на его отрицательные возражения, конечно, вы примените какие-то аргументы для того, чтобы ему рассказать, показать, донести информацию, чтобы он это принял. Ну, не как вот эти кошечки, которые, конечно, борются, но, как бы, можно все это сделать, как бы, разговорами, убеждениями спокойно, без рукоприкладства, как мы это обычно говорим. И далее. Такое возражение, возражение по жизни у нас с вами всегда тоже встречается. Это не согласие с временными трудностями. Мы начинаем искать крайних, мы возмущаемся на одного, на друга, даже на погоду. Вот эта погода не вовремя пошел дождь, да не вовремя сделалось то, да не вовремя сделалось это. А то, что мы сами опоздали, допустим, на поезд, мы начинаем придумывать новые сами себе возражения. Да вот если бы я подумал, да вот если бы я задумался, да вот если бы соседка меня не отвлекла, и так складывается наше возражение. Либо мы на них сами себе отвечаем, либо нам помогает кто-то, ну рядом с нами э, находящийся человек. Это тоже возражение. Вот здесь понятно, коллеги, о чем я говорю. Скажите, у вас случаются такие случаи с возражениями э, по жизни общения? Напишите мне пока в чате, а я буду продолжать. И если у вас по жизни такие возражения. И далее. У нас практически всегда есть такое возражение. А что так дорого? И мы задаем это всегда вопросы. Очень часто. Но когда начинают нам с вами задавать такое возражение, у нас немножечко становится дискомфортно. Как это дорого? Опять-таки мы здесь должны найти аргументы, которые рассказать человеку, чтобы он убедился, что это недорого, и ему действительно это нужно приобрести. Вот такие возражения мы с вами разрабатываем, встречаемся и практически всегда применяем. В бизнесе работа с возражениями – это самое первое, что должен научиться человек. Причем... В любом бизнесе, не только в сетевом маркетинге, это практически, вот, ну, не знаю, нет такого, где бизнеса, где нет работы с возражением. Единственное, что может быть, разная тематика. Совершенно разная тематика, но итог один и тот же. Поэтому... Мы сегодня будем с вами немножечко плотнее говорить, раскрывать тему, как работать с возражениями и зачем они нужны, и вообще, что такое возражение. Сейчас я начала издалека понемножку вам показывать, что мы с вами сталкиваемся по жизни в каждом случае с возражениями, всегда, и мы их не боимся. Но когда приступаем к работе, построению собственного бизнеса, мы почему-то начинаем бояться возражений от людей и начинаем их стесняться. Вот здесь мы сейчас с вами будем убирать все наши возражения, которые не то что убирать, а рассматривать, чтобы легко вы их приняли, и они у вас могли, как бы, вы могли с ними спокойно работать. Вот мне очень понравилась вот эта картинка, и скажите, э, немножечко там с ошибкой, и скажите, пожалуйста, вот он, глава государства. Казалось бы, кто ему будет возражать? У него есть возражение в его работе? Или он кому-то возражает? Вот мне хотелось бы, вот вы понимаете это? 400 раз больше, чем у нас, у него работа с возражениями, и он возражает, и возражает, и работает постоянно с возражениями. Раскрывает каждое возражение так, чтобы его собеседник принял ту информацию, которую он дает, так, чтобы он ее принял как свою родную. Вот и так нам нужно с вами обязательно работать. Я думаю, сейчас общее вступление по возражениям вы уже усвоили. Продолжаем дальше. Прежде чем начинать работать, необходимо разобраться с собственными возражениями. Ведь пока у вас сидят вот там внутри ваши собственные возражения, вам будет очень сложно работать с новичком, и, или с будущим партнером э, рекрутировать если вы не разобрались в собственных возражениях вот сейчас вопрос уважаемые коллеги скажите пожалуйста это м, когда вот вы сейчас уже работаете уже кто-то лидер когда вы начинали у вас какие были возражения вы их помните Ушли ли у вас эти возражения? Вы отработали ли свои возражения, которые у вас внутри еще сидят? Ой, может, я не тут уже, может, надо уже уходить? Ой, да там народ весь в, в Арифлейм. Ой, да там э, уже как бы продукция почему-то подорожала. Ой, да людям, наверное, ничего не нужно. Вот, вот такие возражения у вас еще существуют? Вот, вот, вот, правильно. Правильно. Конечно, существуют, но со временем они будут уходить. Вообще, что такое возражение? Это временное несогласие. И существует его три вида возражений. Это рациональные возражения. Рациональные возражения – это когда у человека недостаток информации, не понимает преимущества, или неправильное понимание вообще в этом направлении. Вот здесь, когда рациональное возражение, здесь у каждого человека есть скрытый вопрос. С этим человеком нужно работать. И даже нужно радоваться, что у него есть вот эти рациональные возражения. Вы явно понимаете, что он не знает, информации у него нет. Следующий, значит, вид возражений – это эмоциональное возражение. Это когда человек возражает в тот момент, когда он весь на эмоциях, он выдает эти эмоции. Но пока еще, как успокоиться, он вспомнит, что он разговаривал, и ему раскрывали какую-то истину, но он и в ней не разобрался. Естественно, с этим человеком можно поработать попозже. Контакты – мы стараемся никогда не разрывать, потому что мы с вами разговариваем с людьми и должны разговаривать с людьми только положительно и только уважая этого человека. И есть еще третий вид возражений – это негативный. Негативный, потому что был когда-то негативный личный опыт, негативный опыт его друзей или наоборот друзья просто рассказали, что он у них был негативный, сами при этом не работали. Ну, а здесь тоже можно нам работать с этими людьми. В итоге практически все возражения, они э, отрабатываются. За исключением некоторых, ну, которые себя просто неадекватно люди ведут, с ними просто, ну, не нужно э, даже вступать в полемику, по, по, той, по, по той простой причине это э, лишняя трата времени. Мы просто тратим время на человека, который не хочет думать. А нам нужны только думающие люди. Поэтому, когда у вас идут возражения от людей, принимайте. Принимайте это, любите возражения. Но при этом не надо уговаривать. Да вот смотри, да тебе же, это-то-то-то. представляешь, тебе будет так хорошо. Конкретно, что он теряет, желательно в цифрах, в фактах. Все только конкретика. И должно быть понятно человеку с той стороны, что вы уважаете его интерес, уважаете его возражения. Здесь понятно, о чем я говорю? Вот, постоянно, правильно, потому что это всегда бывает и причем у всех. Вот мы о рациональном говорили что рациональный – это недостаток информации. У них есть вопросы, у них есть вопросы, значит, с ними нужно работать и разбирать. Точно так же эмоционально, эмоционально мы говорили, что эмоционально выдают много-много, но когда человек молчит, это с ним очень сложно работать с возражениями. Он не принимает на сегодняшний день информацию никак. Вот она, стеклянная стена, он вас видит, но он вас не слышит. Мы тоже с ним не расстаемся навсегда, не обрезаем, как бы, концы в воду, да? Мы остаемся с ним на связи, чтобы он был вместе с нами, то ли в друзьях, то ли в группе, еще где-то. И со временем, либо этот человек на вас обратит внимание, и задаст вам вопрос, ибо вы где-то начнете с ним беседу, и, естественно, возможно, вы начнете диалог, и это будут ваши будущие директора, причем даже бриллиантовые. Это нормально, но молчание, конечно, если он молчит, очень-то приставать или очень-то там его преимуществах закидывать преимуществами, он не отвечает на ваши вопросы, то, конечно же, не нужно. Вы его просто оставьте в друзьях. Далее. Когда человек получил негативный опыт, то бишь личный опыт, естественно, он его получил от незнания, как работать с возражениями, от незнания, что его ждет впереди, или просто он не хотел этого знать. Если мы ему раскроем, что по, по, на его возражение раскроем, что бывают разные методы работы, допустим, в нашей ситуации, разные значит, предложения, которые существуют в мире, и какие существуют именно в нашей компании, то постепенно, конечно, человек поймет. А если думающий человек, он вначале с вами будет общаться, проанализирует, где же была его ошибка. И, естественно, если он разберется в своей ошибке, вы ему донесете он также будет ваш будущий лидер. Поэтому не нужно сбрасывать со счетов, что вот он разозлился на какое-то определенное общение, и больше не нужно с ним общаться, он злой. Нет, он не злой. Он просто сам на себя злится, но потом разберется человек. Просто, ребята, любим людей. Поэтому с возражениями мы будем общаться. И сейчас давайте с вами... Подумаем о том, в какой сфере деятельности не надо учиться работать с возражениями. В какой сфере деятельности не надо учиться работать с возражениями? Если у вас есть такие примеры и там комфортно работать без возражений, вы, пожалуйста, напишите. Но есть одно очень, да вот я ж не знаю, Юль, я хотела услышать от вас. Есть ли такие сферы деятельности, где не нужно работать с возражениями? Если у человека нет возражений совсем, он сидит головой вот так махает, М -м? не да, не нет, значит, вряд ли он думающий человек. А нам нужны думающие. И еще очень важный момент. Не все готовы, не все готовы зарабатывать большие деньги. Все хотят иметь, но их еще и боятся. А раз они этого боятся, раз они этого боятся значит они не будут вникать, они будут и, и с ними нужно работать с возраж, по возражениям, чтобы они поняли, что деньги – это не обязательно, что они вот должны вот как-то там у вас сегодня появиться огромное количество, но на вас также это огромное количество утечет. Нужно сделать так, построить свой бизнес так, на этих же возражениях, чтобы финансово быть независимым. А человек, который финансово независимый, это когда ему упала на голову огромная сумма денег, это когда он организовал так бизнес – который работает без него при постоянном поступлении финансов. Вот это независимый, финансово независимый человек. А многие в этом ошибаются. И наша задача донести людям о том, что именно вот такой человек должен быть финансово независимым. Вот здесь понятно? Да, вот тут и надо будет объяснить, когда по возражениям работаем. Вот правильно, Валь, вот правильно ты сделала как вывод, который можно применить к возражениям, когда будешь работать с людьми. Далее. Давайте так. Вот вы когда увидели предложение в проекте, чтобы работать в интернете, именно с нашей, допустим, корпорацией ЗУС, Скажите, к вам работа сама пришла или вы ее искали? Вот, когда вам первое предложение, почему она к вам попала? Вы сами ее искали или к вам вот кто-то постучался и сказал, посмотри, тут есть очень активное предложение, очень хорошее предложение, очень выгодное предложение? Но э, сама искала, Юль, ты сама искала, и тебе кто-то предложил. Или ты в поисковике нашла? Вот это очень важно, чтобы подойти к возражениям. А, понятно. Ты, ее, ты его нашла на Авито. Отлично. Ты нашла на Авито. И у тебя все равно возникали какие-то определенные возражения, когда ты ознакомилась с маркетинг-планом. Правильно? Правильно. Вот, кто-то искал возможности бизнеса. Вот, Катюша искала возможности бизнеса. А Вори пришла за скидкой и увидела здесь возможность построения бизнеса. С ней работал кто? Спонсор, который на который, который помог ей разобраться в этом возражении, что она не представляла, что здесь есть бизнес. Правильно, Бог нам дает то, что мы ищем. Вот так же и Юля, и Катя одна, и Катя другая, и все остальные. У нас сразу же возникали вопросы. Например, приведу пример, собственный пример. Я не скажу, что это был у меня бизнес, но настроенная работа была хорошо. Была хорошо настроена работа, и у меня в голове сидела только одно. Если я сама не сделаю, не произведу определенный продукт для продажи, то все остальное ерунда, то, что мне говорят. Мне много компаний предлагали. Мы, мне рассказывали о своем маркетинг-плане. Я ушла, ничего не поняла, но я пошла. Я пошла послушать. Значит, внутри у меня уже где-то работала. Амвэй я послушала, Эйвен я послушала, ничего не поняла. Варифлейм два раз была, ничего не поняла. И в определенный момент информация все-таки пришла ко мне. Я постоянно возражала. Я постоянно находила возражения, почему мне это не подходит. Помимо того, что я не признавала, что можно зарабатывать и строить бизнес с информацией, подачей информации, для меня это было вообще далеко. И я не хочу сказать, что я живу в глухой деревне, которая ничего не слышит, ничего не видит. Это моя была позиция. И потом у меня до сих пор еще внутри сидит, до сих пор еще нужно это убирать, до сих пор внутри сидит, а вот это закончится. Вот возьмет и все перекроется. Вот так мне казалось, когда мне рассказывали маркетинг-план, говорю: а на ком же это остановится? Это же когда-то должно остановиться. Вот такие у меня возникали вопросы. И, естественно, я где сама искала ответы на вопросы, но большей частью, конечно, я мучила своего спонсора, чтобы он мне рассказал, как это будет дальше, а куда мы пойдем дальше. Вот если у меня начина... появляется вот такой э, человек, который начинает вот такие возражения преди... ну, представлять мне, я всегда очень радуюсь и думаю, как на меня похоже. Много было возражений у меня, целое я не знаю. Сегодня мы практически все проговорим, возможно, они будут тоже ваши. Итак, работу мы с вами все искали. Кто не искал работу, но искал какие-то возможности – и если человек обращает внимание на ваше объявление, на ваш пост, на ваш баннер, значит, у человека уже есть где-то заложенная изюминка «изменить что-то в своей жизни». И здесь нужны наши с вами помощь, чтобы у человека все возражения разложить по полочкам, и он принял решение присоединиться к нам. Не примет сейчас, примет потом. Меня, например, очень сильно затронула именно зарплата, которую предлагает сотрудничество с корпорацией ЗУС из компании «Арифлейн». Вот скажите, в среднем сколько в вашем регионе средняя зарплата? Вот в вашем регионе. Пока вы пишете, я буду говорить. Вот с Катюшкой я согласна. Вот хорошо работать с теплым рынком с возражениями. Ну и неплохо и в интернете. Но с теплым рынком там доверительные беседа идет. Там легче раскрыться. Вот и смотрим с вами. Значит, 10, 15, 18, где-то до 20. Если мы сейчас посчитаем, сколько, если мы с человеком начнем разговаривать по поводу возражений по этой зарплате, то, естественно, не надо ему говорить, что «Ой, ты лох, 10 тысяч там получаешь». Просто нужно с ним пообщаться, не начинать на него давить, а просто спросить, допустим, «А какая средняя зарплата?» Ну, он говорит, 10 тысяч. Вот, гадство, наверное, ж мечту какую-то хотел. Хотел дом, машину, там, квартиру, что-то там хотел, да? Как-то вот так вот, знаете, диалог какой-нибудь такой теплый. То, что выявить нужно то, что ему сейчас хочется. Выявить его, его желание, его маленькую ту мечту, которую где-то у него там далеко. И мы начинаем с ним разговаривать. Мне понравилось вот это выражение, зарплат, зарплата шепчет, давай куда-нибудь сходим, а я есть дома сиди, маленькая еще. Вот так и у меня было. Я неплохо и зарабатывала. Но это неплохо, это так э, смешно. Это неплохо было для моего поселка. Но чтобы я могла куда-то со своей зарплатой еще и детей отвезти, там, рассказать им, показать, да? Как я все время говорила, сиди дома, Леля. У тебя зарплата еще маленькая, еще не выросла. Вот так и было. И пока мне не раскрыли глаза, не сказали. Это то, что ты сейчас зарабатываешь, это хорошо. Это нормально, ты молодец. А что с тобой будет дальше? А когда ты заболеешь, сколько ты будешь получать? Сколько тебя начислить? И здесь у нас маркетинг-план. Понемножку, не надо ему пугать сразу миллионами, а рассказать то, на какой уровень зарплаты его мечта доходит. Вот здесь мы с вами и работаем с возражениями. Вот у вас сейчас мы говорим, вот такие же возражения были в начале? Вот у каждого из вас были же? Да, в среднем, если взять зарплату по стране 15 тысяч, но она такая и будет 15 тысяч то, конечно, что такое 15 тысяч? Это просто смешно. А когда у тебя еще есть семья, у меня даже было такое возражение, "Но «Ну, мы же с мужем вдвоем зарабатываем, у нас уже 30. А что, это на двоих делится, еще и на двух детей? Это как-то в голову не приходило. Возражений было очень много. Я, конечно, выносила мозг своими возражениями и своими додумками. Вот это возражение, что когда-то все это закончится, и все, при... что все сейчас пойдут зарабатывать в Арифлейм, и все там будут в Арифлейме богатыми, а кто же будет работать? Кто же будет производить? Естественно, хоть это и грубый ответ на возражение, то никогда не закончится. Люди, которые хотят много зарабатывать, а которым нравится зарабатывать, чтобы у него была просто работа, немножко прикрывала его бюджет. А те, которые люди, допустим, в данной ситуации по картинке, а те, которые вообще не захотели там, да, или жить, или работать, ну, в общем, у каждого своя ситуация, но каждый будет заниматься своим делом. Кто-то будет курить, кто-то им будет могилки рыть, кто-то будет полы кто-то будет производить, кто-то будет создавать бизнес другой, не только наш. Кто-то летать будет в космос, кто-то будет на ракетах там летать, на пароходах, там ходить по морю. У каждого своя работа и у каждого свой интерес. Но человек, который, опять-таки, я говорю, задумался о финансовой независимости, об улучшении своего собственного, ну, собственной жизни, естественно, он начнет с вами разговаривать и возражать. А мы будем работать с этими возражениями. Это нормально. Вот такие возражения у меня тоже были. Очень много было возражений. Сейчас их даже можно вообще столько перебирать, и они все будут точно мои. Это точно все, что у меня было. Конечно же, век информации многим людям не, как бы, не, ну, не воспринимают, они работают через интернет серьезной. И сколько можно зарабатывать. Почему? Потому что когда только началось вот это все движение, когда только начинается все движение, началось все движение, сразу было очень много обманных э, таких фирм, обманных таких, э, ну как бы э, этих проектов, которые обманывали людей. Их и сейчас немало. Но постепенно они и уходят, уходят. И нам нужно донести нашему э, человеку, который заинтересовался э, эту информацию так чтобы он понял, что здесь действительно официальный доход. Можно начинать вопрос, а сколько бы вы хотели зарабатывать в год? Опять привязываем к мечте, опять к мечте, опять к желанию, которое у него есть. Ведь для того, чтобы больше зарабатывать, у него же что-то заставило его к этому? Его же что-то вело, чтобы искать эту информацию? А наша задача дать информацию? Чтобы заинтересовались те, которые будут нам возражать. На самом деле рекрутинг, он дает возможность найти людей, которые будут воз, нам возражать. А наша задача возражения разложить так, чтобы состоялась регистрация и состоялся наш лидер, которому мы раскроем все наши возможности. Каждый человек будет приходить со своим желанием. Кто-то придет сразу работать, останется на продукции. Кто-то придет только на работу, влюбится в продукцию. У каждого свое. И может и вести бизнес, и продавать тот, который никогда не продавал. Я, например, больше всего боялась. Я всю жизнь просидела на рынках, и когда я поняла, что это нужно продавать, там на эти 200 бонус-баллов, чтобы продать, потому что купить, я тогда почему-то решила, что не могу себе такое, на, на такую сумму. Я стала возмущаться, что это же надо продавать, а сколько же я должна продать? При этом я сижу на рынке, бесконечно, понимаете? Там я воспринимаю это правильным продавать, сюда пришла я уже королева, я уже не хочу продавать. Но, конечно же, нам нужно раскрыть так, чтобы человек понял по возражениям, что продавать здесь практически ничего не нужно. Практически можно выходить без продаж на ноль. Мы ему раскрываем о всех возможностях, как это можно сделать. И, конечно же, человек всегда задумается и не сразу, или потом, или сразу присоединится. У 93% людей есть мечта, которую можно исполнить до конца недели. Но многие из нее делают мечту всей своей жизни. При этом обижаться и возражать по разному поводу. Так давайте выясним, что у него за мечта. И покажем, что у него очень короткий путь. Как только он свою маленькую мечту исполнит, у него появится очень большие мечты. Эта работа с возражениями дает возможность раскрыть людей, которые будут у вас инициативные, прогрессивные. Вот это люди наши. Наши и причем навсегда. Если тут вам все понятно, то тогда мы будем с вами продолжать. Вы мне пока отвечаете в чате, а я начну продолжать. И как только мы раскрыли с вами, раскрыли человека по любому ему возражению, то он, конечно же, спросит, а как это делать и что нужно делать? Конечно, Винни-Пух все не объяснит, но мы с вами научим его, как зарабатывать. Значит, тут вам все понятно. Продолжаем рассуждение дальше. Вот скажите, еще один вопрос. Сейчас, которые я показывала вам возражения, рассказывала о возражениях, у вас у всех они были? Или это были только у меня такие возражения? Вы уже над ними поработали, над этими возражениями? Если у вас еще остались какие-то возражения, по поводу, которые у вас там остались внутри, немножечко они вас там понемножечку съедают, съедают, тормозят вас, тормозят, обязательно... Обращайтесь к своему спонсору. И он, конечно же, поможет вам раскрыть ваши возражения. Если у вас сидит очень много возражений внутри, вы, которых вы еще не разобрались, то вам будет сложно работать с возражениями при рекрутировании и с новичками. Давайте мы их отработаем, не будем оставлять. Чем больше человек задает вопросов, чем больше человек возражает, тем быстрее он раскрывается и быстрее начинает работать. Вот, правильно, в процессе работы есть некоторые. Конечно, у меня еще до сих пор возникают кое-какие возражения, и я над ними Точно так же работаю. Правда, уже без спонсора, но издалека немножечко задаю вопросы. То одни, то другие. И потом сама себя дальше раскладываю и додумываюсь. Поэтому возражения у людей будут даже на уровне президента. Там будут уже другие возражения мирового значения. Уже совершенно не как новичка, не как человека, который значит, рекрутирует или только начал рекрутировать. Вот работа с возражениями – это наше святое. Это первое, что мы должны научиться. А продукцию мы и так будем заказывать. Когда по возражениям, поработал ты с возражениями, и человек понял, что его ждет, что его тут не обидят, и что у него все, все это правильно, он сам скажет, а когда делать заказ? А когда делать заказ? Если человек не поймет, не разберется в возражениях, хоть как ты ему говори, он ни заказа не сделает и не начнет работать, потому что он не разобрался со своими возражениями. Я думаю, вы со мной согласны. На такое возражение, как многие уже пробовали, но так мечта и не сбылась, тоже было мое возражение. Я ведь слышала уже, что люди где-то работали, что-то делали, но так мечта и не сбылась. Но можно ему преподать вашему будущему коллеге два взгляда на мир. Почему у одного не состоялась, не сбылась мечта, а у другого сбылась. Потому что каждый смотрит на мир по-разному. Каждый мир у каждого человека свой. И нужно ему помочь взглянуть на мир совершенно другими глазами. Это просто общение и работа с небольшими возражениями. И мы помогаем человечеству взглянуть на мир именно с положительной стороны, именно с красивой стороны. И вот в этом заключается весь наш бизнес и все возражения, которые, на которые мы отвечаем на вопросы. Я думаю, что это очень прекрасно. Мы очень много пытаемся оправдать свое бездействие в жизни, в бизнесе, кругом. Это не работает, эти меня обидели, президент виноват, страна дебилов, там еще чего-нибудь. Каждый придумает по-своему. Каждый придумает... Вот когда начнет вас лично мучить совесть, что прошло 4 часа сегодня, и что я для этого сделал? Я уже рекрутировал. Я с кем поговорил? Я кому помог разобраться в этом мире бизнеса и в мире возражений? Вот как только начнет вас это мучить, тогда у вас будет результат. А если вы спокойно переносите день, проживаете день, переносите это, так сказать, сегодня нет регистрации, я спокойно живу. Завтра нет регистрации, то я тоже спокойно живу. Да я сегодня ни с кем не общаюсь. Да ладно, я сегодня болею. О боже, да у меня же кума, да это же муж кушать хочет. А дети просят внимания. Все можно решить. Главное, где ваша мечта? Если вы будете свою мечту нести до конца своих дней, которая решается за месяц, два и три, то, конечно, выбираете вы, что вы хотите. И далее. Если человек не знает, чего он хочет и мечется не туда, ни сюда, то э, ему достанется то, что осталось. Человек не хочет, не хочет одну информацию получать, человек не хочет другую информацию получать. И в итоге он останется ни с чем. И правильно вот это вот высказывание. «Если не знаешь, чего хочешь, получишь то, что осталось». Это выражение очень подходит к тем, которые «не знаю чего», «не знаю как», «а я подумаю», «а я вот думаю, что это не то». А вот начинаешь с ним разговаривать, а у него какие-то другие определенные возражения. Или вот там у нас в чате видели, да, одинокого папу. Как бы его сложно, этого человека, как-то переубедить, что-то ему сказать. Или там ответить на возражения. Этот человек будет жить тем, что осталось на остатках. На остатках. Итак, мы с вами... Будем очень много работать с людьми, которых будут терзать смутные сомнения. Они и нас терзают смутные сомнения. И чего это так, и почему это так. Но это люди, категория людей, у которых терзание начинается, которые что-то ищут. Я еще раз повторяюсь на эту тему. Это люди, с которыми нужно работать, чтобы их смутные сомнения начинали развеиваться. И не потому, что он плохой, и не потому, что он там безграмотный или еще как... Нет, он просто не получил информации. Вот здесь мы говорим об информации, говорим, говорим и говорим. Здесь нужно верить в себя, даже когда в тебе сомневается весь мир вокруг тебя. Ты подумай. Вот сейчас тебя там кто-то один говорит, кто-то другой говорит, и что ты там сидишь, и что ты там заработала, и та -та -та -та -та -та. очень много вопросов. Очень много различных разговоров. Вот сегодня мне то же самое задавали вопрос: ты все еще в Арифлейм? Я говорю, да. А где же, говорю, мне столько денег заплатят? И мне же тут же в ответ: Да какие там деньги? Вы хоть бы на пенсионный налог заработали, работники. Вот тут задайте вопрос. Что ты потеряешь, если добьешься успеха? И что ты найдешь, если добьешься успеха? А что, если ты не станешь работать, что ты потеряешь? И ты... Что найдешь, если не станешь работать? Вот эти два вопроса на тему потеряешь и найдешь, когда ты продолжаешь работать или когда ты просто уходишь. Вот задайте эти вопросы. Вот, вот, вот, Валь, хорошо, что оно уже у тебя пропало. Сами себе задайте вопросы, разберитесь по полочкам. Я как подумаю, периодически приходит в голову. Не дай Боже, не дай Боже, состоит, создастся какая-то э, катаклизма в мире и не будет Арифлейм. Я что буду делать? Или вообще ум за разум придет, я не стану работать. Некоторые коллеги, кстати, директора, мои директора, пишут мне, хотела бросить, что-то устала, собраться не могу. У меня сразу же первый вопрос, а чем ты будешь заниматься? А где тебе такие деньги будут платить, скажи, пожалуйста? Ты сидишь дома, не напрягаешься, почти тридцатник имеешь, и у тебя возникает вопрос бросить? У тебя что, есть альтернатива? А что ты потом найдешь? Мне ответ поступил такой. Ладно, подумаю, может быть, я сама себя как-нибудь заставлю работать это у человека нет мечты он достиг уровня который ему нужен и он ему надоел понимаете но директора воспитывать дальше рассказывать о том что у него какие да-да-да, э, рассказывать ему какие у него перспективы он все знает это значит у человека вот она планочка все дальше нет и он не будет бриллиантовым директором, если не разберется в своих возражениях. Ребят, это вот понятно, я не загрузила вас. Расклад идет, у кого-то есть понимание того, что у вас внутри вот эти возражения, и что с ними как-то надо побороться, с ними как-то надо разобраться, скажем так, по полочкам разложить. Есть у вас все? И все понятно, да? Тогда мы с вами будем продолжать. Мы будем продолжать разговаривать о возражениях. Так вот, уважаемые коллеги, для исполнения мечты, которую вы продумали, рассчитали, если вы ее не рассчитали, значит у вас нет мечты. Если вы думаете, ой, хоть вы когда-нибудь директором выйдете, это нет мечты. Вы никогда не сможете добиться хоть когда-нибудь директором. Хоть когда-нибудь и будет. Нужно научиться трем шагам. Вот эти шаги мы сейчас с вами разберем. Я сейчас приведу пример. Когда я только начинала, мы с Катей начинали только работать, у меня в офлайне, в офисе был прекрасный коллектив. Как-то все активненько, мы все в офисе, все это было хорошо приехала Катя, и мы начали говорить о мечтах. Катя сказала, Значит, что я хочу квартиру, причем в хорошем доме, в Подмосковье там, или в Москве, вот такую квартиру, ну, чтобы не маленькая была, ну, как-то она так красиво разрисовала это. И одна моя коллега, значит, Евгения, она и говорит, мы с ней рядом как раз сидели, она говорит, ой, хоть бы какую-нибудь маленькую квартирку. Потом эта Женя исчезла и терминировалась, а сейчас ходит вокруг нас и думает, присоединиться или нет. Я говорю, не, милая, не присоединяйся, не надо. У тебя нет мечты, тебе ничего не нужно. Она говорит, почему? Это она мне напомнила за эту мечту, когда Катя говорила о мечтах. Она и говорит, я уже 4 года не могу успокоиться. Я говорю, почему? Что случилось? Она говорит. Когда Катя рассказала о квартире в Москве, а я говорила хоть маленькую, вы знаете, моя мечта сбылась. Я купила маленькую квартиру в 36 квадратов в городе Михайловском за Ставрополем. А Катя купила квартиру в Подмосковье, в элитном доме. Кто о чем мечтает, тот и получает. Я говорю, Женя, а чтобы купить маленькую квартиру даже в городе Михайловске, ведь ты к ней шла? Ты же что-то делала? Она говорит, ну да. Так вот, говорю, просто мечта не сбывается. К ней надо идти, трудясь. И тогда твоя мечта сбудется. Она сказала, я это понимаю. Но теперь у меня большая другая мечта, и я боюсь. И пока мы теперь с этой Женей снова работаем с возражениями. Вот вам пример. Для исполнения мечты необходимо научиться трем шагам. Первый шаг: научись сам разобраться в своих возражениях. Научи партнера, как мы сейчас вот вам, с вами делаем, да, мы учим партнеров работать с возражениями, и у тебя появятся еще первые партнеры. Не запутала вас здесь? Научи Партнера работать с возражениями. Научись сам работать с собственными возражениями. Это первое, что нужно сделать. Рекрутинг – это дело техники, а вот это основная задача. Далее. Этапы работы с возражениями. Первое, что нам нужно сделать, это выслушать. С применением активного слушания по ходу задавать вопросы. Это первое, что нам нужно сделать. Или показывать, что ты участвуешь, ну, то бишь, да, там, или, ну, как бы активно так слушаешь человека. Это хорошо в офлайне видно. В онлайне то же самое, когда ты будешь там активно с ним общаться и начинать с ним, значит, он говорит но не перебивая его нужно выслушать уточнить повод возражения то есть он какой-то возражение делает вы начинаете уточнять обязательно принять его возражение да правильно да валя правильно ты права в той фирме да да также или да валя конечно это стабильная работа конечно а давай разберемся в стабильной работе вот то бишь мы ни, ни в коем случае не говорим, ты лох, вообще, вообще, ты, особенно мне нравится возражение, значит, с, с какой-то, кто-то со мной переписывался с компанией, господи, забыла, не LP, не, забыла, какая компания с двумя буквами. Вот, они меня рекрутировали, не посмотрев на то, что я там руководителем все равно, или нужно, наоборот, они руководителя хотели сразу готового взять. Ну и, значит, а там у них продукты питания, вот эти вот, ну, БАДы, и там, наверное, еще косметика есть, не знаю. И говорю, да нет, зачем, я уже пользуюсь, я уже говорю, пользуюсь другой продукцией. А по вам и видно, что вы пользуетесь другой продукцией. Вот если бы вы нашей продукцией попользовались, то бишь ты лохушка, ты там сидишь никакая, я тебе сейчас дам вот эту пилюлю, и у тебя все будет хорошо. Понимаете, ну, как бы, на такое возражение я уже, это уже не возражение, это уже оскорбление, да, как бы она начала со мной не просто разговаривать, а просто уже оскорблять. Естественно, я просто перестала с ними разговаривать. Но я в любом случае бы туда не пошла. Но как бы здесь вопрос стоит о том, что решение вашего оппонента, с которым вы разговариваете, это очень важное решение, потому что выбрал он его. Но для того, чтобы он его поменял, с ним нужно согласиться и разложить все аргументы. И тогда человек разберется дальше сам. Вот. И, конечно, все аргументировать, но не наездом, а спокойно аргументировать, привести какие-то доводы, привести какие-то результаты, спокойно все это делать. Вот такие этапы работы с возражениями, они небольшие. И я хочу сказать, больших, ну как бы много вопросов, их нет. Они где-то примерно от 20 до 30 ваулируется, количество их. Но их очень легко запомнить и очень легко можно понять и разобраться. Легко будет вам отвечать на них тогда, когда вы сами в себе разберетесь. Конечно, тогда легко будет отвечать другому человеку. Вот здесь понятно, как, какие этапы работы с возражениями. Коллеги, понятно вам? Напишите. Не запутала ли я вас? Далее, для исполнения вашей мечты необходимо опять-таки продолжать учиться трем шагам. Второй шаг это научи несколько своих партнеров работать с возражениями. Каждый партнер должен научиться работать с возражениями, разобраться в себе. И у тебя увеличится группа партнеров. Потому что люди уже разобрались и поняли, что именно здесь они будут финансово свободными. И не только финансово свободными. У них будет свобода во всем. У них будет успех. У них будет свобода мыслей, свобода действий. Это очень важно. Это очень важно. И свободолюбивых людей очень много. А если к этому еще и финансовую свободу, то, конечно, окрыляется... Каждый человек, который мыслит. Думаю, что вам далее здесь понятно, что такое второй шаг. И приступаем к третьему шагу. То же самое, третий шаг. Научи партнеров, у ваших партнеров, работать с возражениями. И ты выйдешь на планированный доход. Ой, доход. С каждым человеком, который уже начал работать, приступил работать с возражениями, то бишь он уже подумал, что он хочет, у него есть мечта. Разработайте, рассчитайте, когда ему комфортно будет выйти на тот или иной доход. Запланируйте доход, чтобы он понимал, куда он идет, что он теряет, что он находит. Это очень важно. Запланированный доход. И сколько он должен в день при этом приложить. А то можно запланировать, знаете, такие сногсшибательные результаты, а при этом один час мы будем работать. Не получится результата за один час. Совсем не получится. Поэтому, уважаемые коллеги, мы с вами запомним три шага, которые необходимы для исполнения вашей мечты, и таких же трем шагам научить своих партнеров. Тогда ваша мечта. Также исполнится, как и ваших партнеров. И я думаю, здесь понятно о том, что мы с вами должны, что мы должны учиться работать с возражениями. Также, когда вы работаете с кандидатом в партнеры, то бишь при рекрутировании, при рекрутировании работаете с возражениями, всегда будьте, будьте честными, открытыми, устанавливайте контакт, чтобы он вас никогда не потерял, ну, больше в основном не потерялся, потому что, возможно, сейчас вы с ним не свяжетесь, ну, вернее, сейчас, возможно, не получится какой-то диалог, а в последующем он получится. Выявляйте его потребности, вы увидите по фотографиям, по его постам, чем он увлекается. Потом презентуйте свое предложение, когда у него выявились потребности, то есть он когда понимает. Презентуйте предложение. После предложения обязательно будут возражениями. Мы работаем с возражениями. И только после этого, как только он разобрался, вы заключаете с ним договор. То бишь, он регистрируется и начинаете с ним работать. И с новым партнером точно так же мы с вами работаем, быть открытыми, честными, даем информацию полную о системе бизнеса, о том, что он будет иметь. Естественно, ему нужно посещать школы, значит, если нет возможности там смотреть в записях, но всегда после этого с человеком нужно пообщаться. Это новый партнер, он еще не может, возможно, самостоятельно работать. И обязательно нужно по, с ним пообщаться, научить его работать с возражениями и принять его возражения после определенного э, школы, после определенного вебинара. И тут же найти стратегию рекрутирования с ним сразу. Без стратегии рекрутирования тоже бизнеса не будет. Первое – это работа с возражениями, пока человек не разберется, во всем, своем внутреннем состоянии. Он, может быть, постепенно будет разбираться, не сразу, но мы, вы будем, мы с вами будем смотреть, а, насколько у него эти возражения возникают. А если мы не будем ему задавать вопросы, или он не будет нам задавать вопросы, мы не поймем, что ему нужно. Вот, с этим разобрались и находим стратегии рекрутирования. По рекрутированию методик очень много. И нет разницы, какой методикой работать. Совершенно нет разницы. Есть только правило по рекрутированию. Есть только правило, которое всегда было, есть и будет. Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно научиться делать то, что всегда делал, но тебе за это не платили денег. Это я сама сформулировала. Нужно научиться делать то, что ты всегда делал, но тебе за это не платили денег. То бишь возражал, всегда возражал и будешь возражать, пользовался и будешь пользоваться, рекомендовал и будешь рекомендовать. Постоянно ты делаешь эти три действия. И тогда ты будешь иметь то, что ты никогда не имел. И возражение принимать как за образ жизни – даже не работа, а образ жизни. Это вот оно рядом с тобой. В доме ты возражаешь и с детьми, и с мужем. Даже с половой тряпкой возражаешь, когда она у тебя со швабры слетела. Ты тоже возражаешь, только тебе за это никто денег не платит. Понимаете? Не надо их бояться. Примите возражения, как ваше родное. Чего там долго, Юля? Как ваше родное. Как только вы принимаете возражения, естественно, мы выбираем с вами стратегию рекрутирования. Но вот здесь немножечко, почему-то слайд не лег. долго боролась с возражениями, Слайд немножечко не лег, но все видно. Смотрите, запомните раз и навсегда, работа с возражениями – это... Первая начальная стадия вашего сотрудничества с вашим партнером. А рекрутинг ⁇ это как сон. Он должен быть ежедневным, качественным и постоянным. Без сбоя. Только тогда у вас будет результат. Результат на, и на исполнение вашей мечты которую вы хотели, хотите осуществить. Кто владеет информацией, тот правит миром. Поэтому эту информацию и ту, которую вы будете давать информацию людям, нужно давать качественно, чтобы люди ее принимали. И тогда мир у ваших ног. С вами на связи была Лотникова Лёля. Скажите, пожалуйста, вы разобрались сегодня со своими возражениями? Вам понятно было, как добиться результата? Пишите, пожалуйста. Далее. На следующем занятии по работе с возражениями «Я бы хотела с вами разобрать такие возражения. Надо ли продавать? Какие гарантии? Это же пирамида. Вы зовете меня, чтобы я на вас работала?» «Я читала отзывы. Они не очень лестные о вашей компании. Уже весь интернет пестерит предложениями о работе. Это уже никому не нужно». Я не пользуюсь продукцией компании Reflame. Как увижу, что ты начала зарабатывать, тогда присоединюсь. Я не могу приставать к людям. Это же женская работа. И еще очень много есть, ну пусть немного, можно еще десяток набрать возражений, которые идут постоянно. Так вот, на следующем вебинаре мы буквально каждое будем с вами разбирать. И убедительная просьба, чтобы вы подготовили свои ответы на эти возражения. Так, понятно, все понятно. Значит, вы поняли, что применять возражения нужно обязательно, правильно? Валюша, надо, главное понять, что возражение это не спор. Это не спор. Возражение это подача информации. Как раз возражение не является спором. Спорить я тоже не люблю. Я практически не спорю. Я лучше промолчу. Это когда там кто-то что-то делит там, или еще что-нибудь. А возражение это... Подача информации, правильной информации, все. Примите это по-другому. Это нужно просто принять по-другому. И все. Факты, факты. Только факты. Мы представляем только факты. Больше никак. Вот, например, значит, это сетевой маркетинг. Да. Ой, нет, я хочу стабильную работу. На сетевой маркетинг для меня не подойдет, мне нужна стабильная работа. Ой, отлично, отлично, раз вам нужна стабильная работа. Скажите, пожалуйста, вы где работаете? Ой, да я там в «Газпроме», это 5-10, она в «Газпроме», она там крутая, там, да? Кто знает, либо полы моет, либо бухгалтером работает, не знаю. Ну, кем-то она там работает, да? «Газпром» – это же вообще гарантия такая, это гарантированная зарплата, все – где гарантия? Ваши муж могут уволить? Если вы заболеете, скажите, пожалуйста, вам какая будет зарплата? Сколько по больничному? Хорошо. А если вдруг случилось у вас что-то в семье, и вам нужно поухаживать за вашим мамой, папой, вы как будете совмещать с работой? Никак, конечно. Надо будет увольняться. Где же гарантия? А здесь... Вы построили бизнес-систему, которая будет работать на вас. Даже если вам нужно будет отлучиться, она будет работать на вас. Так где более гарантированно? Вам как часто за, на, на, на работе зарплату задерживают? Вообще не задерживают? Замечательно. Скажите, пожалуйста, сколько вы налогов платите? 13%. А я на, на, на сетевом маркетинге плачу 6% подоходный налог. Да где гарантия? Но это правильно, Катюш, если бы хорошая зарплата была, там, ну, просто она обратила на это. Но я, к примеру, говорю, что вот как бы мы с вами разговариваем. А где какие гарантии? Ни одна компания гарантий классическая не даст по той простой причине, что она может в любой момент закрыться, Это гарантия, вернее, эта компания, и, конечно же, в любой момент разориться. Сетевые компании, которые в сетевых маркетингах, они как правило работают во многих странах. Или же возьмите, можно привести пример, опять по надежности, по, по гарантии. Вон они все гарантированные компании в той же Украине просто разорились, они просто разорились за счет войны и они закрылись. Нет поставок, нет того, нет ничего. А если бы она работала, сотрудничала с RFM, она бы, она, ладно, на Украине война, она просто начала работать в России, в Бразилии, там где угодно, где присутствует компания RFM. Это же тоже гарантия. А там гарантий нет никаких, просто закрыли ворота и все, ушли. Понимаете, здесь не спор, здесь подача информации. Валюша, я, ты поняла, о чем я хотела сказать? Поэтому многих, возможно, сейчас на ответ посмотрела, многие в основном, наверное, думают, что нужно спорить. Ни в коем случае, ни в коем случае, только позитив. Только позитив и факты, факты, факты, факты. Ну, если вам все понятно, ну, тогда все. Если какие вопросы... Беседовать, если человек идет на контакт, можно, как бы, беседа идет обязательно, когда человек идет на контакт, но если когда человек не хочет, то, конечно, нечего к нему приставать. Оставляйте его в друзьях, и он будет периодически видеть информацию вашу. Самое главное, чтобы этот контакт оставался где-то на каком-то вашем ресурсе. Это важно, они будут за вами наблюдать, они будут читать, они, возможно, когда-то вам через месяц, через два пошлете какую-то интересную информацию, они обратят внимание. Группа, да. Группа – это самый лучший вариант, когда мы будем собирать их в группу. Я думаю, что так, потому что в группе разные информацию потом бросать можно будет, и люди будут видеть. Ну, тогда все, Спасибо за внимание. До следующих встреч.